Всем привет! Сегодня буду готовить салат с куриной грудки с овощами. Первым делом я поставлю варить грудку. В данный момент мне бульон не нужен. Мне нужна вкусная куриная грудка. Поэтому соль, специи, лавровый лист я отправляю сразу в пастырюлю. Из специй у меня смесь перцев. После того, как вода закипела, я пробую на соль. Все, тут соли достаточно. После того, как закипела вода, грудку я буду варить до готовности, примерно минут 30. Ну а пока грудка варится, я нарежу овощи. Из овощей я буду использовать морковь. Лук, болгарский перец и небольшой огурец. В данном случае у меня половинка. Также и зелень у меня будет зеленый лук, укроп и петрушка. В первую очередь натру морковь. Огурец я буду нарезать соломкой. Тоже уже невинкое полукольцами меленько порежу зелень Вот прошло полчаса, крутка готова. Также постараюсь нарезать меленько соломкой. Вот я все ингредиенты порезал. Добавляю теперь соль по вкусу. И черный молотый перец. Добавлю сюда немного растительного масла. Итак, вот у меня салат готов. Салату нужно постоять, чтобы напитался и можно кушать. Прошло полчаса. Смотрите, салат выделил сок. И теперь он по-настоящему вкусный. Теперь можно и попробовать. Вот такой вот вкусный, а главное полезный салат я приготовил. А самое главное дайте ему настояться минут 30, чтобы овощи дали сок. Тогда он будет намного вкуснее. Спасибо за внимание. Всем пока.